Ребят, мне бы реально, еще бы черную шляпу тут и я был бы реально похож на вас такого Пота. А чего ходит как он? Я, он хромает ну, в, в, в, в фильме, в сериале Архим он хромает на две ноги. А у меня, ладно, у меня ну правая немножко подхрамывает, ну и все. Поэтому Архим в сериале Архим он подхрамывал. А одну ногу, на, на правую, ну и поэтому я вот серьезно. особь как был под одним словом, блядь. У моей племяшки родились сыновья. Нет, точнее, сын родился. Я, ну да. NVIDIA It's Mint Replay, Batman, Arkham Пещеры, ага, 44% пройдено процента Ребят, Temple Run Temple Run в Бэтмене Где бы вы еще такое увидели бы? Ой, клоп! Ч ⁇ рт! Ч ⁇ ты, блин? А, тут очень... Я же тут, это... На два. Взорвать! Сейчас. Все, взорвал! Все, Крок сейчас... Чё, только он жив, что ли? Ага, верю в Вот, а сейчас сюда все рубят, надо так. Так, надо нам назад. Нет, сюда не пройдешь. Так. Табуляция улучшения. Улучшен ближний бой. Это бета-ранг комбо. Продолжь, так. Это двойной критический комбо. Ударает заход с высоты. А где бы повы повыше прыгать бет, ну а? Где, блин? Нет, тут нет. Так, сейчас прохождение, потому что игра не новая, так. Пещеры Крока, потому что я знаю, что тут есть пещеры Крока и... Блин, 10% заряд батареи. Ахам, сейчас, извиняюсь, ребятки, выйдем ненадолго. Пока, пока, давайте... Фиг старыми... Если бы вчера бы подрались, то это было бы понятно, почему мы можем подраться. А сегодня нахера... Ай, Зимбрюс, ну, блядь. Я просто подумал, что... Не, я увидел, что там каким-то макаром нужно нам туда, на ту сторону надо. Я увидел там эти зубы Джокера. <шиф> <шиф> <шиф> так. Так-то так. -то, так. Куда дальше идти? Я фихи, вы знаете, говоря, ребят. Я, ну, как бы прошел к миссии, прошел. Ребятки, давайте всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующей серии Бэтмен Архам Асайлум. Пока-пока. Давайте. Обещал стрим, будет стрим. Будет стрим. Будет стрим. Обещаю вам, будет стрим на 8 марта. Пока-пока, ребят.